Сергей Посад, как всегда, встречает прекрасным своим видом на холме Маговиц. Так когда-то назывался высокий холм, часть Дубравы, которую избрал до из своего пустыннического жития юный Варфоломей. Такой прекрасный вид на синим стальном даже. Ветер, небо. Сегодня 10 апреля. Лаврская колокольня. Подкладисная часовня. Источник. Успенская церковь. Святодуховская. Трапезный. Троцкий. Собор в лесах. На ремонте с внешней стороны. А внутри все как прежде. Вот эта площадь лапурская. Со сложившейся архитектурой, с ритмом зданий. Вот, прекрасно. Дни поста. Все убьют. Праздник. Хоть Господь не будет все